У нас еще одна раздача, рандом, на 50 тысяч участников. Дадут каждому по 2 доллара USDT. Задание следующее. Подписаться на Twitter, ретвит обычный. Подписаться на Telegram и Instagram. Здесь, по-моему, просто посетить сайт. А, нет, тут YouTube. Там откроется видео, я подписался, поставил лайк. Указываем адрес кошелька. Я MetaMask вел. На этом все. Ждем результаты. Всем спасибо за внимание.